Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информагентства «Ядокол». В последнее время в различных наших аккаунтах появляются люди, которые утверждают, что советская власть уничтожала людей, уничтожала национальности, насильственно внедряла русский язык, заставляя людей забывать свой родной язык. Короче говоря, вела дело к насильственной ассимиляции. Я попросил Бориса Витальевича Юлина помочь нам разобраться в этом вопросе. Он наш постоянный эксперт, историк. Я думаю, что этот вопрос не является ничем чужим. Здравствуйте, Борис Витальевич. Здравствуйте. Ну, собственно, предмет нашего разговора вы слышали. Так что, подавлялись национальность, уничтожались их языки, насильственная ассимиляция, насильственное внедрение русского языка. Ведь в основном этот упрек выкладывает нам, как говорится, товарищи щирые украинцы. так сказать, все такие свядомые. Вообще-то основной упрек в этом выкладывают нам русские националисты. То есть давайте не будем забывать, что точно такие же обвинения в адрес советской власти о том, что насаждались национальные меньшинства, имелись привилегии, их кормили, насаждали э, культуру этих национальных меньшинств для русских людей. Это идет песня, песне, собственно, со стороны русских националистов, где, которые любят рассказывать о том, как а, большевики уничтожали русский народ. Поэтому вот, выкидывать из списка народов, уничтоженных большевиками, русский народ, ни в коем случае нельзя. Хорошо сказано. Так вот, то есть а, большевики уничтожали все народы, без исключения. Кстати, а, когда не любят рассказывать, а, вот, националисты разных мастей, о том, что э, уничтожались, так сказать, э, потому что большевики были евреями, но состав по евреям мы разбирали, так вот, евреи считают многие, вот эти вот националисты как раз-таки. Я ну, надеюсь, уничтожали у нас в кавычках. Нет, так вот, то уничтожали и евреев, собственно говоря. Ну, я надеюсь, слово уничтожала советская власть, все народы, это в кавычках, так я понимаю. Ну, я говорю, это то, что утверждают националисты. Каждый националист любой национальности на территории бывшего Советского Союза поет песню о том, что советская власть уничтожала его народ. А теперь вот момент, связанный с уничтожением народов. Ну, если разобраться о том, кто кого, как уничтожал то нужно разобраться с тем, что из себя представляет сам народ. Вот, то есть, что такое этноцид? То есть, ликвидация народа как народа. Но есть геноцид, это когда просто истребляется физически целый народ. Правильно? Ну, как немцы пытались избавиться в Германии от э, евреев и цыган. Правильно? Да. Они пройдили именно геноцид. Или как турки в свое время, так сказать, зачищали армян. В принципе, тоже на геноцид вполне себе тянет. Но если мы говорим о этноциде, то есть относительной ассимиляции, то как это выглядит? Народ лишают языка, то есть он перестает пользоваться родным языком. Он перестает себя осознавать, принадлежности к тому или иному народу. Правильно? То да. есть, допустим, были палабские славяне, а стали восточные немцы. Говорящие на немецком языке, с немецкой культурой, но, что характерно, со славянской внешностью и русскими фамилиями. Да, не русскими, русские славя... со славянскими, pardon, фамилиями, не русскими. Mm -hmm. Так вот. То есть. А... И отсюда довольно странные, в этом случае, известные имена немецких полководцев и так далее, которые читаешь, ну, типа, генерал Белов немецкий. И вот а... это как раз эт -этно этноцит, то есть, когда полностью ассимилировали насильственный народ. Вот насчет украинского народа. Я, например, знаю, что моя мама была украинка, ее родители были украинцы, но при этом у нее есть примесь польской крови. То есть я в итоге, получается, наполовину русский, на три восьмых украинец, на одну восьмую поляк. Но это если не лезть мелкие примеси кровей, которые по более ранним предкам можешь попробовать поискать. Но почему-то... Там быть уралы, кашубы и так далее. Так вот почему-то я знаю допустим о том что вот мои предки украинцы сами себе правда украинцев не читаю потому что как ну, вырос в россии и все-таки наполовину русский так что скорее русский вот. но это не результат насильственной ассимиляции это э, результат так сказать ну, следствие межнационального брака и вот э, когда я жил в харькове там вот как боролись русские с украинским языком я там жил довольно короткое время, во втором классе тогда учился. И меня, как вот, записали на время, которое я там жил, в Харьковскую школу. И там мы в принудительном порядке для меня изучали украинскую мову. То есть, мне на собственно говоря, была не нужна, потому что скоро нужно было выезжать, но выбора учителя не учить украинскую мову у меня не было. То есть я должен был это делать. Потому что я находился на территории Украины. То есть языки в Советском Союзе. Вот развитие местных языков, местных культур поддерживалось достаточно света, касательно абсолютно всех народов. То есть национальный костюм, национальная культура, песни в национальных языках и даже такая занятная вещь, как издание литературы наиболее популярной на национальных языках. То есть, например, многие книги за ними приходилось как в библиотеку идти. Но многие не умели ходить в библиотеку, ленились. Правильно? Поэтому хотели иметь эти книги только строго дома. да? И многие книги, типа те же самых, допустим, произведения Дюма и так далее, приходилось брать по подписке. Вы это помните, да? Да. То есть искать и так далее. Но при этом, если вы заходили в любой украинском городе в книжный магазин, то увидели все эти самые дефицитные произведения на украинском языке, свободно стоящие на полках. То есть таким образом людей поощряли к изучению языка. То, что на территории Советского Союза во всех республиках был обязателен, в принципе, русский язык, это совершенно естественно, потому что это язык, ну как, государственного документа оборота. То есть его нужно знать, потому что на нем. Нет, национального общения. Да, то есть вот, допустим, приезжает какой-нибудь таджик, например, в Эстонию. На каком языке они будут общаться? Судя по всему, на русском. А потом этот таджик поедет на Украину. И на каком он там будет языке общаться? Нет, он может, конечно, выучить эстонский язык, но он сможет ездить только в Эстонию. А на русским языке он может общаться в любой республике. И такая картина, собственно говоря, есть везде. Это, кстати, вот особенность э... населения африканских стран. Там просто много национальных языков, чудовищное количество, потому что там практически все страны много национальных, много народов. Народы довольно мелкие, языки довольно вокальные. И они поэтому общаются на тех языках, которые им, так сказать, достались от белых людей. Либо часть общается просто тупо на арабском. Правильно? Ну, потому что да. эти знают, те знают, вот этот народ знает. Пускай даже плохо, но они все знают арабский, а до языков друг друга они не знают, потому что этих языков там, в одной стране 20 штук. Или, допустим, в Дагестане. Вот, например, в Дагестане вроде небольшая республика, можно посмотреть на размер ее на карте. да? Там Но больше там порядка 150 национальностей, насколько мне известно. Там только крупных национальностей, так сказать, со своими языками, в порядка 3,5 десятков. Вот. А на каком языке им общаться? И человеку, который туда приедет, допустим, ну, из той же самой Прибалтики, на какой языке общаться с дагестанцами? Или выучить все 36 языков? То есть это э, момент выглядит, скажем так, достаточно абсурдно. Э, национальная культура у нас, так сказать, до распада Союза все благополучно дожили. Э, то, что общение, ну, все, все практически знали русский язык, на мой взгляд, было достаточно неплохо. Сейчас, почему-то людей не смущает то, что все стараются знать английский язык. Для чего они стараются знать? Для бизнесационального общения, правильно? То есть почти в любой стране мира ты приехал, можешь найти людей, которые говорят по-английски, ты можешь с ними, через них что-то узнать, спросить. Почему в Советском Союзе такого не должно было быть? То есть не должно было быть языка межнационального общения? Непонятно совершенно. Он есть в любой крупной стране. Это понятно, Борис Витальевич. Но вот тут мы еще с одним человеком сильно очень заспорили. Он утверждал, что, например, на Украине украинский язык вроде был факультативного в советские времена, что его не обязательно было учить, учили только якобы в украинской школе, что если это была русская школа, там не сдавали экзамен по украинскому языку. Хотя, а например... Я, у... я учился сам в русской школе, в городе Харькове, где все говорят, на, говорили на русском языке. То есть э, там, собственно говоря, на украинском не говорили практически никогда и до революции. То есть город считался вполне себе довольно ну, таким русским. И вот в Харькове, в русской школе, я в обязательном порядке учил украинскую мову. В обязательном порядке. Поэтому рассказывайте а вам. экзамен. Я на до от от экзамен не доучился. Я просто говорю, что он был обязателен к изучению, ну, украинский язык был обязателен к изучению. Не факультативно, а в спи... просто в программе. Его учить обязательно. Выбора учитель не учитель у меня не было. Факультативные предметы, это которые я учу по своему желанию. То есть, если обязательно к изучению обязательно сдавали по нему и экзамены, как я понимаю, как по-русскому. Нет, а вообще-то в советской школе в мое время, то есть, вот если брать 60-е годы, там по всем предметам сдавались обязательно 50-60-е годы, по всем предметам экзамена, правильно? Ну, у меня тоже. В мое время уже э Экзамены сдавались только по ряду предметов, которые считались ключевыми. То есть, примерно по трети предметов. То есть, не было сдачи экзаменов по всем предметам. А если брать более раннее время, так вообще были сдачи экзаменов по всем предметам, да еще и каждый год. Они вот. только. Ну, я застал, я застал экзамены в восьмом классе. Четыре экзамена мы сдавали русский, литературу, математику, значит, физику. А в 10 классе мы сдавали все предметы, которые проходили для экзамена ТЗЛС. Это больше 10 экзаменов. Так вот, я в 10 классе сдавал уже не все предметы. То есть, там не по всем предметам были экзамены. То есть, например, у нас полностью благополучно миновал э, экзамен по географии. И в 8-м, 10 -м классе у нас его не было. Но при этом это же не делает предмет факультативным. Понятно. Хорошо. А что касается того, что, например, народом насильно внедряли русскую, русский язык и русскую культуру, заставляли там отказываться от национальных костюмов, мол, русские орнаменты на одежду, там, там приводили пример калмыков и так далее и тому подобное. Вот их узоры на шапках якобы обязательно были так, русские орнаменты, а не национальные. Да нет, ну... Извините, это какой-то вообще предел национальные костюмы все, в том числе и русские национальные костюмы, они являлись элементом, извините, так сказать, ну, старинных да, То есть, например, обыкновенный костюм или брюки, или рубашка – это что? Русская национальная одежда? Или ботинки, например? Какие там русские орнаменты? Понятно. То есть э, понятно. национальный костюм, он был элементом именно как бы э, реконструкции культуры во всех республиках, в том числе и в самой России для самих русских. То есть что, мы ходили что ли в косоворотках и в лаптях? Я что-то не пойму. Это понятно. Это я вам говорю о том вопросе, который задавали мне. Ну, просто Но это абсурдное требование, потому что бессмысленно навязывать другим народам то, чего не использует русский народ. А то, что везде навязывалась, допустим, такая вещь, как приходить в учреждение в костюме, ну, извините, это, это и сейчас навязывается. Пускай он устроится да. в костюме работать в банк какой-нибудь. Я на него посмотрю. Это понятно. И, наконец, будем говорить, что насильственное внедрение именно конкретно русской культуры как средство насильственной ассимиляции остальных народов. Опять же, не знаю, что такое русская культура. Ну, вот давайте мы посмотрим на русскую культуру. Вот у нас есть, допустим, огромное количество татарских блюд, популярных в русской культуре. Это навязывание? Вроде бы нет. Однако пельмени есть, вареники есть, да. Вареники – это как? Это засилие украинской культуры, это явный этноцит русского народа, да? А пельмени… Не, ну, я я не сказал, пельмени это, наверное, песни, сказки, что? там, литература. Песни, сказки, книги, там, спектакли. Так Была далее, такая так очень занятная вещь, во-первых, в Советском Союзе, Выпускались книги, которые были вот русские народные сказки, а также народные сказки разных народов Советского Союза. Это, кстати, из зарубежных стран. У меня лично дома стоит, мне очень просто нравится такая книжечка, сказки Шотландии. Но, да, и сказки Камбоджи у меня еще есть, они очень специфические. Но кроме того, у меня были украинские сказки, сказки и легенды народов Крыма. И у меня было два издания книги под названием «Гора самоцветов», где как раз-таки целенаправленно сказки народов мира. Еще была книга такая «Жар птица», которая тоже сказки сказки народов СССР. Вот сказки народов СССР... Ну, у меня, например, кроме тех, кто звали, у меня были издания молдавских народных сказок, сказки, там, сказания на артах. У меня была толстенная книга, которая, знаете, «Золотороги, олени» и так далее. Вы знаете, у меня была такая книжка, очень я ее любил за специфические, очень там жутковатые, но специфические сказки были. Толстая книга, которая называлась Сказки верховины. Ну, я видел ее однажды, сам не читал, правда. Немного. Ну, там как раз про псоглавцев, там и вампиры. Да, есть. Да. Ну, такая очень специфическая литература получается. Ну, такие сказки у этих народов, да? Вот на сказки верховины это извините, запад Украины и север Молдавии. Да, есть, безусловно. Даже такие были. То есть, не говоря уже об украинских, молдавских или белорусских там народных сказках, прибалтийские все народы, там тоже сказки были. И при этом, заметьте, эти сказки печатались как на национальных языках, так и на русском языке. То есть, мы с вами можем сказать, что не было никакой ассимиляции, а наоборот, культура каждого народа, органически вплеталось в тот винок, который назывался советская культура. Здесь есть маленький такой нюанс. Все-таки определенная ассимиляция, она происходит всегда. Поэтому говорить, что не было никакой ассимиляции, это неправильно. То есть, когда народы Нет, живут вместе, думала. происходит определенное выравнивание этих народов, заимствование слов. То есть идет взаимная ассимиляция. Не было насильственной ассимиляции. То есть, вот вот, вот. вот, вот. То есть насильственной ассимиляции не было, но если, допустим, человек откуда-нибудь из той же самой Украины переезжал куда-нибудь во Владивосток да, или в Хабаровск, где, например, родился и рос в детстве в Хабаровске, да, и он не хотел там заниматься никак ни украинской культурой, ни украинским языком, его никто не мог заставить, он ассимилировался, он становился русским, даже если у него, допустим, была украинская фамилия. Но при этом, что самое интересное, у него была русская культура – он говорил на русском языке, не знал украинской мовы, но при этом в паспорте он все равно писал украинец. Так? Вот это можно назвать ассимиляцией, но это не было насильственной ассимиляцией. Это просто. Но дело в том, русский. что масса разных слов, разных народов вошло в лексикон того же русского народа. Разумеется. Взаимное проникновение было постоянно, обогащение русского языка за счет заимственных слов было шло постоянно. Но вот украинцы, допустим, сейчас активно борются с тем, чтобы у них применялись неукраинские слова. То есть, чтобы русских или белорусских слов там не было. То есть, старательно вычищают, то есть, объединяют искусственно свой язык. Зачем? Мне непонятно, например. Ну, или как, понятно, зачем они <связываются> это делают. Непонятно, почему сами украинцы считают это правильно, обычным. Ну, это их дело, в конце концов, мы живем теперь в разных государствах. И после дела, Вы что знаете, хотя самом деле, людей а... не обижали. Вы знаете, на самом деле, для меня, например, Украина точно такая же родина, как и Россия. И Казахстан ну, тоже такая же вот, родина, как и Россия. Я, собственно говоря, тоже родился и первые 10 дней своей жизни прожил в Киеве. А потом мать уехала к своей матери в город Брянск, потом туда приехал на работу отец, ну, этим и закончилось. Понятно, но я-то на Украине жил подольше на самом деле. И вот э, и не один раз там. Э, бывало даже не 10, наверное, и даже не 100. Так вот, э, но вот в данном случае делить как-то, это не хочется. Я говорю, что типа то у них своя страна делают как хотят. Да это не делают как хотят, это опять как раз-таки идет именно насильственная ассимиляция, но теперь украинская, то есть они пытаются сделать моноэтническую нацию, то есть то, что делали ну, немцы да, с палапскими да. славянами. То есть они да. вот на Украине делают принудительно украинцев из всех, Но живет. это была, была такая проблема, если вы помните, если не изменяет, 1925 год, заседание ЦК Компартии большевиков Украины, где разрабатывалась система внедрения украинского языка, где тех, кто не хотел учить украинский язык, увольняли с работы и так далее и тому подобное. Я здесь не ошибаюсь, Борис Анатольевич. Да вроде такое было, было такое. я подробно этим не копался. Но занятно то, что первым, языком украинского языка был, первым этим словарем украинского языка был словарь Грушевского, который начинал как подданный Австрийской империи, и, собственно говоря, разрабатывал это украинство специально для раскола, так сказать, супротивников австрийской интеллины. Ну, справедливости ранее сказать, что свой словарь Грушевский закончил уже, вернувшись на Советскую Украину. Угу. Ну, у него, ну, так сказать, не первый вариант там был, но мне там не понравилось, как он использовал э, об Украине и французские слова для получения украинского языка. Не, особенно ну, нравилось такое слово, как, как парасолька, зонтик. Да. Понятно. Хорошо. Таким образом мы можем с вами сделать вывод, что э, то, что нам говорят о, о насильственной русификации или де-русификации де насильственной, дегенерализации, деукраинизации в Советском Союзе не было в принципе насильственных. Не было, Можем более, мы сделать такое? Можем. Более того, есть четкое доказательство этого вывода. Дело в том, что у нас не было резких изменений в численности того или иного народа. То есть, постоянно дошел до достаточно стабильный рост численности большинства народов Советского Союза. А вот здесь, в этом качестве, три дня назад Госдепартамент США признал голод 31 -го года на, как говорится, Советском Союзе, это как геноцид украинского народа, ни больше ни меньше. Ну, тут я не могу их винить. Они сделали это уже позже нашего правительства, которое признало сам... Голодомор геноцидом народа. Просто отказывались признать геноцидом украинского народа. Но наши же власти опять про то, что это был Голодомор устроен большевиками. Ну, Если наши так не... на нашу историю, что мешает это делать американцам следом за нами? Они же приют на чужую Понятно. историю. Есть, проще, не так обидно. О, хотя голод, конечно, был, но... Вызван он был определенными причинами, да которые никак есть, не относятся да, к направленному геноциду. У меня <звы> в общем-то, как Владоморец, так что здесь можно отдельно эту тему не обсуждать. Но зато можно обсудить тему геноцида народов немножко еще упомянуть. Это же тоже очень любимая вещь всех националистов, которые рассказывают о геноциде того или иного да, народа. Да, да, И в том числе да. русского народа, да? И обычно да. приводят такие моменты, что вот, мол, раньше были расчеты, что вот, население вырастет вот так вот, и что у нас было, должно быть 400 там, миллионов, 500 миллионов, или вообще как китайцы, правильно? А, вот оказалось гораздо меньше, и это, был показатель геноцида. И вот мол, и, и, и уравнивают рост бурной населения с процветанием народа. Тем, что у народа все хорошо, это означает, что он должен очень быстро размножаться. Mm -hmm. Вот здесь мне а, как раз хочется привести пример тех же самых стран Африки, которые я уже упоминал. То есть, например, в Нигерии в 1939 году население было 20 миллионов человек, чуть больше 20 миллионов. И за 70 лет оно выросло больше, чем до 200 миллионов, то есть оно выросло в 10 раз. Сейчас в Нигерии живет больше народу, чем у нас. Бангладеш, в маленькой, крочной стране, живет народу больше, чем у нас. А вот э, Многие слышали про страшный геноцид в Уганде, правильно? Но вот там в 1940 году жило чуть меньше 2 миллионов человек, сейчас там живет 12 миллионов. То есть они просто плодятся, как кролики. Это обычно признак как раз-таки весьма отсталых стран с низким уровнем жизни. И Проще вот тогда... говоря, керосин экономят. Ну да, ну, там много чего экономят, опять же, много детей, так сказать, это свое пенсионное обеспечение и так далее и тому подобное. Но э, вот э, много детей было, допустим, у русских крестьян до революции. Треть этих детей умирало, не дожив до года. Остальные тоже, так сказать, не очень э, сильно заживались. Средняя продолжительность жизни была 35 лет. Но вот у нас хотят вот наши, допустим, националисты вернуться к этому периоду. Кроме того, вот, любят рассказывать про и геноцид, и этноцид, вот все эти националисты, да? Забываю одну маленькую деталь, что те, кем они восхищаются, кто из них представляет, так сказать, народ и их в 19 веке, это люди, которые занимались этноцидом прежнего народа. Вот если мы возьмем, допустим, русский народ в старину, да, то неожиданно окажется, что были безграмотны, ходили в лоптях, правильно, топили избы по-черному, и вот от всего этого счастья наш народ вырвали культурно унизив и пытаясь уничтожить его как русский народ, да? И то же самое касается других народов, вот типа не дают нацелить национальную одежду. Ну, давайте ходить в лаптях, давайте ходить, научимся все наматывать, а правильно? Давайте перестанем мыться, потому что раньше это было не так принято, допустим, мыть руки перед едой раньше вообще нормы не было, да? Мыло было редкостью, никто не пользовался горячей водой. Вот те же самые украинцы, допустим, они хотят вернуться к своим корням, когда горячая вода не использовалась практически, ну, никогда, кроме как для помывки в бане или готовки пищи. Можно отказаться от использования электричества, это нарушает культуру и традиции народа. Верно? Но Самый. если мы берем, так сказать, корни народа, вот которые вот, идут из древности, настоящие, подлинные, то можем пойти по пути Стерлигова, который там, вот, конечно является африком, каким-то измененным сознанием, ну, у него даже есть какие-то последователи. Вот давайте вернемся к тому, что, допустим, украинский народ когда-то а, не пользовался не только электричеством, но даже железом. Каменные орудия труда, звериные шкуры из натуральной кожи. Это наше все, правильно? Чтобы спорил. И это у любого народа. Давайте вернемся к истокам. Понятно. Ну что ж, с этим вопросом, я думаю, мы разобрались. У нас вопросы есть? Да, так точно у нас есть несколько вопросов. Первый вопрос. Какой целью наш президент сказал, что Ленин подложил бомбу под Россию, она взорвалась? И почему же такие просвещенные капиталисты за 30 лет так ее и не разминировали? Ну, вообще-то он говорил про бомбу, которую заложили, вот которая взорвалась а, на момент распада Союза. Он имел в виду то, что Крым был передан э, Хрущевым Украине. На самом деле, это было чисто административное деление, и тот же самый Хр Крым был передан Украине э, конкретно Борисом Николаевичем Ельцином, которому Путин поставил Ельцин центр. Для чего была сказана фраза насчет э, того, что заложил мин? Ну Потому что у нас всегда во всех нынешних проблемах Российской Федерации виноваты большевики. В тех очень немногих проблемах, где не виноваты большевики, там виноват американский газдеп. То есть наше руководство идеально, оно ошибок не допускает. Оно ведет в страну светлое будущее, но оно остается в, свет, в этом в темном прошлом, только потому, что были большевики, а сейчас есть газдеп. Ну, он имел, конечно, в виду процесс распада СССР на национальные государства, там, Украину, Белоруссию и так далее и подобное. Но вот. Белоруссия тем... объявила о своей независимости отказался войти в состав Украины. И, в 90 году. Да, и, собственно говоря, был загнан в 91-м году на Украину при содействии того же самого Бориса Николаевича Ельцина. Так что нечего тут э, на зеркало дороже кривая дороже крива. Вот здесь ответить могу только так. То есть просто пытаются свою вину и вину, так сказать, своих э, кумиров переложить на... Других людей, на которых Лени... положено вешать всех собак. На Ленина и Сталина, понятно. Да. Следующий вопрос. Сталинское переселение народов, известное как депортация, это геноцид, как кричат антисоветчики, или более гуманный подход использования мирного опыта по переселению народностей? Ну, вообще-то, практически все народности, которые населяли Советский Союз, они остались при Сталине на своих местах, никуда не переселялись. И украинцы, и прибалты, и среднеазиатские народы, и за Кавк... народы Закавказья переселены были только э, достаточно немногочисленные народы, э, по которым сложилась сложная ситуация после Великой Отечественной войны. Это переселены были чеченцы, ингуши и крымские татары. Ну шесть э, татар. Народ, в том числе там турки, месхетенцы, там шесть народов были переселены. Так вот, они составляли довольно незначительную часть населения Советского Союза и переселены были для чего? Чтобы избежать как раз-таки необходимости принятия более жестких мер. То есть очень большое количество людей из этих народов, в том числе старейшины этих народов, признали власть Гитлера, сражались на стороне Гитлера а активно. Усулманские могут... Да, Да уничтожали партизан, допустим, тех же самых партизан в Крыму уничтожили именно крымские татары, а не немцы. Так что причина для переселения этих народов была какая? По ним нужно было принимать какие-то меры. Можно было по законам военного времени судить всех, кто там сотрудничал с немцами или покрывал сотрудничать с немцами, но это запускало в дело, так сказать, всю эту картину, связанную с кровной местью и так далее. То есть, получалось необходимым либо производить глобальные чистки этих народов, уничтожая их значительную часть, либо просто их переселить для того, чтобы снять проблему. Вот просто, на мой взгляд, выбрали более гуманный, хотя и не особо приятный для этих народов вариант. Но будем говорить так, ведь когда борешься с партизанами, это можно только бороться, можно только уничтожить их базы. А семьи вот этих народов, это как раз и были их базы. Поэтому их переселили вместе, на мой взгляд, так. Ну вот, в общем, короче, ситуация была такая, что нужно было либо как-то зачищать эти народы, либо переселять их. Выбрали переселять, потом Хрущевых вернул на место, и все эти народы имеются в наличии. На сегодняшний день никуда не делись. Следующий вопрос. Почему большевики структурировали и вели украинские и белорусские языки и не вели великорусский язык? Виноваты ли большевики в смерти великорусского языка? А, дело в том, что тот язык, который называется русским, он ничем не отличается от того языка, который называют великорусским. Это один и тот же язык. Для чего его вводить? Непонятно. То есть русский язык для русского населения Советского Союза всегда был. Более того, он был языком межгосударственного общения. Чего нужно было еще ввести? Назвать его великорусским? Для того, чтобы сказать, что остальные языки не великие, а убогие? Так, что ли? Я не понял. Зачем? Ну, надо было ежицу сохранить. Ер. Нет, тогда самый только и... это. Только глаголицу. Тогда только это только хардкор. А ежи, если смерть помрет у задницу князю. Ага. Спасибо. Следующий вопрос. Понятно. Можете сказать, как политика коренизации проводилась на территории современной Закарпатской области на Украине, которая была присоединена к составу СССР только в сорок пятом году? В то время уже официально политика коренизации не проводилась. И, кстати, вот именно к народам закарпатии относятся те же самые сказки Верховины, которые я упоминал. То есть, так как эти люди жили в составе украинской СССР, то им приходилось, как в общем-то всем, граждан, всем гражданам Советского Союза приходилось изучать русский язык. Людям, которые жили во всех э, республиках, приходилось изучать язык этой республики. Потому что во всех республиках допускался двойной документооборот, например. То есть на Украине любые документы можно было подавать как на русском, так и на украинском языке. А вот на других языках, которые более мелких народов, подавать было эти документы нельзя. Потому что значит там сделан документооборот вообще крайне запутанным и невозможным. Вот, собственно говоря, что и делалось. А так, культура вот этих вот народов, она все равно сохранялась. Например, та же самая гуцульская культура, отличная от украинской, сохранялась, и более того, сейчас служит значительной мере кальки для этой самой якобы украинской культуры. Следующий вопрос. Спасибо. Следующий вопрос. Если капиталу нужны национальные государства, так как своей нации проще управлять, означает ли это, что государства исчезнут, как только они более не нужны будут капиталу? Здесь, во-первых, непонятен вопрос, потому что с одной стороны речь идет о нациях, а потом неожиданно переходят к государствам. То есть, может, имеется в виду, что нации исчезнут, если будут нужны капиталу. Так нации на самом деле нужны капитал для чего? Для того, чтобы делить сферы влияния рынки. То есть, собственно говоря, понятие нации, оно и возникло в период буржуазных революций. До этого было понятие, скорее, суверенитета. То есть, национальности были, но они мало имели отношения к тому, кто в какой стране живет. И было право, допустим, перейти там, в другое государство, присягнуть другим... Там, э... Сувереном. Да, то есть, например, у нас был такой знаменитый полководец русский, боярин Дмитрий Боброк который командовал русскими войсками на Божье и считался составителем плана Кули... и реализатором Плана Куликовской битвы. Вот он, допустим, потом отъехал, воспользовавшись правом отъезда в Великое княжество Литовское и был полководцем уже там. При этом изменником он не воспринимался, потому что это в то время воспринималось как законное и естественное право. И вот тема государства, государств, я говорю, она действительно относится к периоду вот как раз буржуазных революций. То есть она с них и пошло потому что оно позволяло объ объяснить буржуазии, почему народ должен склоняться, сплочаться именно вокруг них. Но правда это никак не меняет той картины, что а, всегда существовала такая вещь, как национальный гнет. То есть вот этот момент нужно понимать и не путать вот как раз-таки а, с появлением наций при а, капитализме. Национальный гнет существовал всегда, он существует и сейчас. То есть когда есть как бы а, нации, которые принадлежит для национальности это государство, и те, которые будут э, на них работать. Наиболее четко это проявилось в нацистской Германии, вот если брать 20 век, но, в принципе, это довольно широко распространено во всем мире. Вот, кстати, вот, когда я упомянул Уганду, вот эту вот резиную тут, тут там тоже этот момент был моменты, связанные с разным положением разных национальностей, политика апартеида, сейчас, так сказать, обратный апартеид, когда белые поражаются в правах по отношению к черным и так далее. То есть это все есть. То есть и расизм, и национализм, он везде процветает. Но само понятие нации, оно создавалось зачастую довольно искусственно. То есть кульдийская нация, а потом... она как таковая отсутствует. Следующий вопрос. Спасибо. Следующий вопрос. На Украине как э, пытался решить национальный вор, э, вопрос анархист Нестор Махно? Нестор Махно был э, анархо-коммунистом. То есть ему на самом деле национальный вопрос был достаточно по барабану. Я ведь прав, Марк Анатольевич? Нет. Абсолютно. То есть у него... Э, Достоинства или недостатки лично человека, с которым он работал, или с которым, так сказать, он враждовал, они а, занимали ключевую роль, а какая у него национальность, это было дело 10. -е. Просто он опирался на местные сельские советы, и там действительно преобладали украинцы, потому что это был центральный район Украины. Советы у него пользовались очень большой автономией. Спасибо. Следующий Следующий вопрос? вопрос. Скажите, в будущем будет безнациональное общество или все таки будет какое-то расовое, может быть, разнообразие? Ну, расовое разнообразие, оно объясняется в значительной мере географическими причинами, и думаю, оно и будет. Национальное разнообразие, оно тоже, в принципе, достаточно… Мирная вещь. Скажем так, интересная вещь, и оно обогащает человечество, но исчезновение мелких народов, мелких языков, оно было всегда… И всегда будет, то есть идет постепенное укрупнение национальности, наций. Если есть какие-то связи, людям нужно постоянно общаться. Они приходят к единому языку общения. И если сами люди, допустим, могут вот, какое-то поколение общаться через какой-то язык межнационального общения, не связанный с родным языком, то для их сыновей, внуков, правнуков этот язык межнационального общения с большой вероятностью станет уже родным. То есть э, это естественные процессы, которые облегчают э, коммуникацию между людьми. Кроме того, все больше языка, во всех языках есть слов взаимствования, которые являются интернациональными. Ну, Типа тот же самый компьютер, который на русском языке компьютер, на английском он тоже компьютер. И, собственно говоря, даже не, не сильно узнаваемый на японском он тоже, по-моему, звучит. И... Э, Ничего плохого я в этом не вижу. То есть вот эти вот национальные различия будут сглаживаться, но в каком-то мере они будут, скорее всего, оставаться, если не будет на инсимиляция, как те же самых палапских славян, которых не осталось, как славян вообще. Хотя вот носители их крови остались. Спасибо. Следующий, Следующий вопрос. вопрос. На Северном Кавказе множество народов и народностей. Как можно объединить их в округа по названию местности или крупного города? Или это будет более крупное образование? А это имеет какое-нибудь значение? Вот живут они, допустим, в государстве. Жили в Советском Союзе, живут в Российской Федерации. До этого жили в куче других государств. То есть там в составе Ирана, в составе какое-то время Османской империи. И что? Это как-то... Их к чему-то обязывают, если их насильство не уничтожают? Да, даже, извините, мне страшно вы... сказать, да. Даже в составе Римской империи. Да, многие народы, кстати, еще из тех времен. Так что живут и живут, зачем их как-то объединить? Есть такое понятие административное деление. Оно делается в сугубо хозяйственных целях. То есть, чтобы знать, допустим, где мы конкретно платим налоги, откуда конкретно получаем пенсии, кто отвечает за ремонт дороги вот в этой деревне, то есть вот из того города, допустим, ремонтники или из этого. Вот оно нужно для этого. Как объединить? Для да хозяйственной деятельности, нет. проще говоря. Ну да. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Во всех ли государствах советского типа был баланс в национальном вопросе, как в СССР? Или дружественные партии совершили ошибки в построении своих государств в национальном плане? по-разному везде было, то есть э -э были свои нюансы, так сказать, в Китае. Долушка что считается мононациональным, национальным, там национальных меньшинств на на сегодняшний день больше, чем все население России. Просто проценты к сравнительно невелик. А ну, не некоторые... Были такие страны, как Югославия, Чехословакия и так далее. Ну вот. да, вот скорее даже Чехословакия более наглядна, чем Югославия, то есть там не совсем равное положение было словаков и чехов, из-за чего, собственно говоря, у них такой развод и произошел сразу после э, распада социалистического лагеря. В принципе, э, довольно сложно было с национальной политикой в Польше, которая, конечно, после... Э, Второй мировой войны оказалось мононациональным государством практически, но национальные меньшинства там все-таки небольшом количестве были. И там вот жестко было преодолевать как раз этот вот польский великодержавный шовинизм, который у поляков, по-моему, вообще очень сильно выражен. Помните, принимались решения, что территории с, допустим, преобладанием украинского населения отходят к Украине, территории с преобладанием польского населения отходят к Польше, Территория преобладания населения с немецким должны были вроде отойти Германии, но поляки уже не отдали. Угу. Было такое, хотя вот именно по этому, этому правилу поляки получили Белостокскую область. Mm. Где преобладало не белорусское, а польское население. Поэтому преобладание было, очень то незначительным, но. Белостокское ну... воеводство. Ну, у нас на была Белостокская область. Mm. До войны, с 1939 по 1945. Mm -hmm. Понятно, следующий вопрос. Не могли бы вы осветить победу коммунистов в Португалии, почему их слил Советский Союз? Mm -hmm. во-первых... А я... это, это здесь причем? Может, просто... вопрос все-таки каких-то национальных интересов Нет, ну тут вопрос вообще-то какой. А с чего взяли, что Советский Союз кого-то там сливает, не сливает? Почему Советский Союз слил Сальвадора Альенто? Ну, наверное, потому что не мог его не слить. Это вот на перчине да? А вот по Кубе, допустим, помощь оказать смогли. И поэтому не слили. После Великой Отечественной войны, после окончания Второй мировой войны, коммунисты победили на выборах во Франции и Италии. Англичане и американцы, используя, так сказать, свои ска этой территории, объявили эти выборы недействительными, изменили условия выборов, провели повторно, где коммунисты уже не выиграли. Советский Союз помешать не мог, потому что у нас, мало того, что тяжелейшая разруха после войны, у нас там уже нет атомной бомбы, а у наших оппонентов есть. То есть тут есть много всяких нюансов, и вот типа говорить, слили не слили, чаще всего сливали, потому что не слить не могли, то есть выбора не было. То есть там, где могли, там помогали. Как в том же самом Китае, той же самой Корее, на той же самой Кубе. Где не смогли, там, ну, там и помогли. Понятно. Следующий вопрос. Я все-таки хотел бы, Нина, чтобы вопросы были относящиеся к нашей сегодняшней теме. Хотя... Ну, какие вопросы есть, стараюсь подбирать. Почему случился Карабахский конфликт? Как раз потому, что у нас в позднем Советском Союзе активно разрушали государства, используя национальный вопрос. А Нагорный Карабах – это как раз-таки территория, где проживали перемешку и армяне, и азербайджанцы. И поэтому данный район, так сказать, любая из республик пыталась пробовать объявить свои. Выиграли в тот момент армяне. Поэтому на горных, на горных коробах контролируется. Но вот это именно как раскалывают народы, заставляя их воевать друг против друга, из-за совершенно на самом деле чуждых, на самом деле, для них интересов. Потому что до этого там и в Советском Союзе жили в Перемешку, и Армении, и азербайджанцы, и до при российской империи жили, и до прихода русских они там жили в Перемешку. И вполне благополучно жили. То есть иногда сражались друг с другом, там рубились, иногда э, жили в мире, но они просто сосуществовали. И это было нормально. Сейчас <свят> вот возникли национальные вот вот буржуазные государства на развалинках Советского Союза, и сразу между ними начались конфликты. Кстати, э, что самое смешное, эти же самые конфликты начинались и после февральской революции, когда вот все эти вот национальные а, ну, ну, националисты местные, вот эти, за Кавказские пришли к вас, и, то есть Грузия, Армения, что вот, э, вы, вы знаете, это... это самое, тут вот я слышал очень интересный разговор, был у меня спор, говорит, а почему Россия должна нам указывать, заявил Армянин, кого нам выбирать, я ты да не должна, ну, ведь вы тогда же, как говорится, как получится у вас, если вы не хотите, как говорится, принять э, -про покровительство России, вам придется разбираться с турками, с персами. А у нас есть договор до, аж до 1922 года. Россия обязана будет нас защитить. Я говорю, что, вы взяли, что на обязана. Если вы не собираетесь, как говорится, иметь недружеские отношения, то зачем я вам помогаю? По-моему, он, же... он так меня и не понял. Да, так и не понял. Они не понимают этого момента. Но ну, тогда у них тоже были претензии, конфликт друг к другу, вот, посолатисты, вот, грузинские меньшевики. Грузинские меньшевики, кстати, претендовали на побережье моря, вплоть до Керченского пролива. Ну, вот армянские дошнаки устроили позорную войну с Турцией, которую проиграли, и от которой как раз-таки от полного уничтожения Армении их спасли как раз-таки те самые большевики. Ну, вот это вполне нормальное явление такое, стравливать народы друг с другом. Националисты это умеют. Следующий вопрос. Как вы считаете, можно ли вернуть русскую территорию Прибалтики и Казахстана без войны? А почему она русская? Вот тоже интересно. То есть что такое русская территория Прибалтики и Казахстана? В Советском Союзе это была дружба народов. В Российской империи это были завоеванные Российской империей земли. Например, ту же самую Прибалтику. Ну, не ну, совсем завоеванные. Шведы продали Прибалтику за полтора за миллиона ефимов по нештатскому миру. Ну да. Господь но... Хаир приполз к России спасаться от э, э, геноцида китайцев. Э это Его тоже было. Но... Дело в том, что, я говорю, в данном случае это земли, которые были многие покорены, многие присоединились, потому что деваться особо некуда было. Ту же самую Литву, например, забрали при разделах Польши, правильно? Да. То есть тут моменты странные какие Тип Мы это объявляем землю, вот типа, русские земли, отлично, типа, территории России. Ну а тогда где территории этих народов? То есть в Советском Союзе это была дружба народов, и вся эта территория была общая. Русские жили на Украине или в Прибалтике, прибалтые украинцы жили в Москве, все было совершенно нормально. Так вот, э, а если мы типа претензии предъявляем на эту территорию, говорим, что это русская территория, ну, вопрос тогда, где тогда их территория? На Луне или на дне Балтийского моря? Вот этот вот подход, Великой Державной, как раз таки то, из-за чего воюют азербайджанцы с армянами. Понятно. Последний вопрос, Нина. Возможно ли возобновление СССР на постсоветском пространстве в ближайшее время и на каких принципах? Без свержения власти капитала невозможно. Собственно говоря, даже сохранение Российской Федерации в целости под властью капитала тоже вызывает некоторые сомнения. Вот как раз таки сейчас национализм стечкова процветает пышным цветом. Это и в Башкирии, и в Татарстане, и на Северном Кавказе. То есть э -э -э -э Robinist. национальные претензии, обиды на русских кутирам и так далее, они сейчас все э -э больше распространяются. Водятся для внутреннего обращения национальные языки, все замечается национальными кадрами. То есть то, в чем пытаются постоянно обвинить большевиков, реально делается сейчас властями Российской Федерации. То есть национализм, он, на самом деле, такая вещь, которая разваливает страну, а национализм, он капиталу нужен. Вот, если освободиться от власти капитала, тогда можно вернуться к интернациональным признакам, понять, что нам нечего делить, что мы спокойно можем жить вместе. И даже в унитарном государстве. А это роли не играет. Ладно. Да, абсолютно. Ну что ж, спасибо, Борис Витальевич за разъяснение этого вопроса, за ответы на вопросы наших зрителей. Я надеюсь, что вы еще будете к нам приходить, как эксперт, как военный историк, потому что у нас впереди очень интересные вопросы есть, которые хотелось бы разобрать чисто с военной точки зрения. До свидания, Борис Витальевич. До свидания. Спасибо вам большое. Товарищи, ну, я думаю, что Борис Витальевич ответил на все вопросы, которые так или иначе у нас э, муссировались в дискорте. Я специально попросил Бориса Витальевича ответить на эти передачи, на эти вопросы. И, собственно говоря, наше мнение с Борисом Витальевичем совпадает. Без восстановления советской власти, без восстановления социалистического государства национальные вопросы решить невозможно. Только когда все народы почувствуют себя хозяевами в нашей общей стране, без различия национальности, места рождения, этнической или расовой принадлежности, вот тогда и наступит мир между народами. Думайте, товарищи, читайте. С вами был я, Марк Соркин, информагентство Ледокол. До свидания.